Чего нам еще ждать от 2023 года? Считается, что иммунитет от кори он в целом пожизненный, но исследования показывают, что у части взрослых людей через 20-30 лет после прививки иммунитет от кори уже, к сожалению, не Когда я смогу купить квартиру? Наверное, этот формат должен быть, может его даже расширять нужно, больше квадратных метров жилья вводить. Что готовит нам погода? Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Виктория Бояринцева. В преддверии Дня Победы над главным зданием Казанского федерального университета разместили штурмовой флаг 150-й идритской стрелковой дивизии ордена Кутузова второй степени. Это точная копия знамени победы, водруженного 1 мая 1945 года на крыше здания Рихстага в городе Берлине.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 Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы. Универньюз. Стали известны результаты годового плана по жилищному строительству в Республике Татарстан. О новостройках и вторичках, рынке недвижимости, подводных камнях и купли квартиры среднестатистическому гражданину расскажет Карина Саяхова.